Друзья, всем привет! С вами Данил Яценко. Сегодня будет э, крафт биолампы. У меня сделали заказ на биолампу, и я решил скрафтить на видос. Стоимость прохождения э, паучихи 70 рублей, и стоимость симбиота 30 рублей, и сумма 100 рублей. В принципе, я думаю, адекватная цена за лампу 100 рублей, поэтому заказывайте, ребят. Либо паучиху отдельно можете заказывать. 70 рублей за паучиху беру. Начнем крафт. Вот она наша биолампа. Стоимость крафта. 32 рубина. Все уже есть. Листь эмблем есть. Добротная лампа. Добротная лампа выпала подписчику. Обедненькая ну, а ему, наверное, будет. Сейчас я спрошу, стоит ли перекрафчивать или не стоит. И продолжу видос, если стоит. Заказчик сказал, что ему нужно перекрафтить. Его не устраивает добротка. Тут рубины есть, поэтому еще раз пытаюсь. Раз, два, три. Яростная биолампа. Да уж, не везет, не везет. Он сказал, что ему еще можно покрафтить. Три раза где-то. Может повезет, выводит Лего или Эпик. Вот. Раз, два, три. По пальцам. Раз, два, три. Три по пальцам. И раз, два, три. Я вообще в шоке, чуваки. Я вообще в шоке просто. Я вообще просто в шоке. Парнишке просто повезло. Ему выпало лего. <клёх> я сейчас вообще на полном серьезе скрафтил лего ему. Вот. <клёх> это круто, это круто. Обрадуется человек, обрадуется всем спасибо за просмотр ставьте лайки ребят подписывайтесь на мой канал заказывайте паучиху крафты вот всем пока!